Десять новеньких электробусов вышли сегодня на маршрут на экологическом транспорте. Теперь можно добраться с Васильевского острова до Петроградской страны. Автобусы с электрическим двигателем с утра выстроились на улице кораблестроителей и сразу произвели впечатление. Пока чиновники ждали Александра Беглова, местные жители узнали все о преимуществах таких машин. Без подзарядки может проехать 240 километров, вместимость салона 75 пассажиров. Внутри тепло, есть USB-зарядка, а если в руках смартфон, то можно даже послушать экскурсию, в которой расскажут об истории достопримечательностей и по пути. И я думаю, что за ними будущее. Они очень удобны, в обслуживании удобны, но ну и экономичные. Поэтому первая, первая проба, я думаю, что она будет удачная. Но ну, будем спрашивать всегда жителей, насколько им удобно, насколько им комфортно. Ну что ж, 19 марта стартовали, а 20 на следующий день пришло сообщение о эвакуации людей с этого самого чуда автобуса. Об этом сообщило сообщество ВКонтакте «Признавашки ДТП и ЧП», и автор предположил, что у электроавтобуса раньше времени сел аккумулятор. На ГПУ пассажир-транспорт объяснили, что причиной происшествия стала ошибка бортового компьютера. В ведомстве отметили, что за месяц, когда транспорт тестировали без пассажиров, никаких нареканий вызвано не было. Ранее писали, что о новом экологично-менее шумной технике, закупленной ГУПА – пассажир «Автотранс». На них потратили 214 миллионов рублей. Они располагают запасом хода протяженностью не менее якобы 240 километров при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не требует дополнительных инфраструктур. Ну и вот одного дня эксплуатации хватило для того, чтобы показать, какое это чудо. А полгода до этого в Москве точно так же при старте произошло следующее. Ну и как мы видим, водитель очень раздражен. Электробусы что-то поломалось. Сообщают, что это проводка и потеряли контакт. Батареи верхней, потому что какой-то счет поверх он что-то откручивает вверху. Но все это, конечно, не мешает журналистам Москва-24 сейчас. Ну, журналист, а, снимать хвалебные ролики для предвыбранной агитации себя. Девушка, уйдите, пожалуйста, отсюда, Ну. А?